Жить с кайфом, жить в центре Сочи, наслаждаться и понимать, что все, жизнь удалась. Большая гостиная-студия. Площадь этой квартиры 68 квадратных метров. Я видел... В этом комплексе Светлана Парк разные квартиры. Но эта квартира звездец какая красивая. До моря у нас все в шаговой доступности. Вот мы вот так вот вышли до моря буквально 2 минуты пешком, и вы на пляже. Друзья, всем привет. Я вас всех приветствую. Вы на нашем канале Сочи ДВ, Меня зовут Иван. Сегодня пасмурная погода у нас, но при этом у нас очень тепло. Я даже сегодня вышел не в белой рубашечке, а в водолазке. ну ничего страшного. Как говорится, хочу вам показать безумно звездец, какую красивую квартиру. Я видел много квартир, я видел разных квартир, но эта квартира мега дизайнерски крутая. Настолько качественный, безумный, дорогой ремонт, что, во-первых, она еще плюс и видовая. Где я нахожусь? Позади меня, посмотрите, зелено. Все зелено, круглогодично зелено. Что я вам покажу? Покажу. Квартира у нас в нашем очень интересном комплексе Светлана Парк. Вы все за него прекрасно знаете. Давайте покажу, расскажу. Пойдемте вообще. Хотите, я вам еще расскажу, что у нас есть там на территории нашего комплекса Светлана Парк. Вы все прекрасно об этом уже знаете. Сейчас покажу. О, детвора пошла. Давайте сейчас вам покажу. Автобус приехал с туристами. Так, вот он у нас автобус. Вот у нас туристы, туристы. И потом только не говорите, что у нас нет туристов. У нас максимально туристов. Вот он наш комплекс Светлана Парк. Его я вам сейчас и покажу. Давайте сейчас мимо пройдем. Как-нибудь перейдем. А, сейчас вам покажу, что здесь есть. Это максимально ликвидный район. Это максимально топовый район. А, район Светлана у нас считается исторически самым-самым центром города Сочи. У любого местного сочинского жителя, если спросить, какой самый топовый у нас район, каждый скажет, что это район Светлана. Давайте я не буду вас сильно томить. Я вам покажу ту квартиру, которую вы не найдете нигде. Самое главное, цена вопроса. При такой стоимости, в таком сегменте, еще собственник готов даже идти на какие-то разговоры, на какие-то уступки данной квартиры площадь 68 квадратных метров она с балконом она видовая она находится на четвертом этаже видно море видно перед нами вид будет на гостиничный комплекс жемчужина это та квартира где не стыдно жить которую можно сдавать в среднем чек будет от 15 до 20 тысяч рублей за сутки в сезон В межсезонье я не знаю Возможно поменьше, там тысяч за 10 можно сдавать Но как бы такую квартиру жалко будет сдавать Потому что сейчас вы ее увидите Ну и она прям там слюнки бегут Текут в разные стороны Я бы сам там жил Вот прям жил, жить с кайфом Жить в центре Сочи, наслаждаться и понимать Что все, жизнь удалась Вы живете, проживаете В готовой квартире в которую вообще не нужно никак вкладываться. Давайте, а то я сильно здесь начал там вам говорить, вокруг да около. Пойдемте глянем, что это за квартира. Итак, ребят, давайте все, кто нас смотрит, я вам покажу сейчас максимально крутую квартиру. Квартира упакованная, готовая. Так, стоять. Туда не пойдем, туда вернемся чуть позже. Давайте начнем с входной группы. Здесь мы видим большущее шикарное зеркало. Зеркало просто Обалденное. Зеркало в полный рост. Все меня видят, наблюдают. Ставьте вот такие лайки. Уверен, 100% вам квартира понравится. Что у нас за первой, так скажем, нашей дверью? Это будет ниша-подсобка. Здесь у нас э, датчики по электричеству. Да. А вот у нас есть вот такая вот, так скажем, кнопочка включить-выключить. Это вытяжка-вытяжка, приток-отток. То есть вся квартира, она полностью циркулируется, циркулируется воздухом. Здесь, естественно, у нас есть разные шкафчики. Это такая ниша кладовая, очень-очень да, даже хорошая. И нужные вещи всегда там можно положить. Давайте рассмотрим, что у нас за этой дверью да, спрятано. Санузел. Санузел шикарнейший, красивый. Посмотрите, все встроено, стиральная машинка готовая. Хайр, да, полочки, полочки, полотенцесушитель. Там полочки, все в едином стиле, все в плитке. Шикарная квартира, ремонт дорогой, ремонт качественный, ремонт дизайнерский. Поэтому за ремонт не стыдно от слова совсем. Так у нас выглядит большой просторный санузел, шикарная раковина, зеркало, конечно, у нас с подсветкой, тропический душ. То есть все готово, все прям а понятно, что встроенный у нас там унитаз. Давайте рассмотрим саму квартиру. Квартира шедевр, шедевральная. Самое главное на стене, посмотрите, подсветка. Тин тин тин тин тин тин, вот прям все в едином стиле. А, даже рассмотрели да потолок, то есть у нас все продумано дизайнерски. Вот такие раздвижные двери, это у нас будет комната. Комната у нас назовем как спальня. Кровать двухуровневая, две тумбочки, бра бра, такая небольшая подсветка, полочки, шкаф шкаф конечно полотенной. Ну, назовем его как шкаф-купе, да, раздвижной туда заглядывать не будем. Хозяйский шкаф, что-то хотите, положили. Сплит-система. Двери закрыли, полноценная ваша, так скажем, комната. И не забывайте, вытяжка, вытяжка притока. Ток ни в одной квартире я не встречал, чтобы собственник настолько максимально заморочился и были даже вытяжки. Очень все качественное. Хочу сказать, давайте так. Теплые полы максимально по всей квартире. Если нет газа, если газ закончился, если газ отключили, есть теплые полы электрические. Как только, например, дали газ, можно переключить с электрического пола на газовый. То есть, как бы в этом плане очень удобно. Посмотрите, какая большая гостиная-студия. Площадь этой квартиры 68 квадратных метров. Большой-большой диван. Шикарный, красивый. Торшер, да, подсвечивает всегда. Сплит-система. света у нас хватает. Цвет, свет, свет, подсвечники, светильники разные, красивые, декоративные. Огроменный телевизор. Я не знаю, как камера передает, телевизор просто огромный. Можно на диван присесть и прям вот вам максимально все будет понравиться. <клево> на полу у нас красивенный-красивенный такой мягкий-теплый коврик. Что здесь есть? Кухонный обеденный столик. Он прям весь из камня. Качественный, дорогой, хороший. Стоят у нас уже стулья, да? Встраиваемая мебель. Мебель, хочу сказать, из бытовой техники. Встраиваемый холодильник. Ну, наверное, заглядывать не буду. Ладно, давайте загляну. Ну, чуть-чуть что-то есть. По крайней мере, это холодильник. Наверху шкафчики. Морозилка. Э, как она тут называется? Микроволновка Bosch. Э, здесь у нас получается вароч, духовой Шкаф тоже Bosch, ну видите, как я не кулинар, я поэтому мало в этом разбираюсь. А, панель у нас тоже, смотрите, все Bosch, максимально все Bosch. Вытяжка Bosch, вот здесь у нас находится посудомойка, да, вот она тоже, смотрите, все Bosch вот, Bosch, Bosch. Взял в руки и, как говорится, начал дравить сам. А, даже чайник Bosch, посмотрите, Bosch максимально. Вот такой вот а, раковина, да, и, как говорится, для женской части на кухне должна быть большая-большая, так скажем, площадка для приготовления чего-либо. Шкаф, где мы что-либо ставим. Так, давайте дальше рассмотрим. Картина. Квартира упакованная. Квартира максимально крутая. Я видел в этом комплексе Светлана Парк разные квартиры. Но эта квартира звездец какая красивая. Она качественная, она дорогая. Вон там мы не были. Да, пойдемте зайдем. Это у нас видовые характеристики, это наш балкон. Квартира максимально круто сделана. Здесь четвертый этаж, выход на свой балкон. У нас о, все уложено плиткой, да, стоит у нас столик и два стула. Куда у нас выход? На парковочную зону, на детскую площадку. А сбоку мы наблюдаем море. Перед нами гостиничный комплекс «Жемчужина». Вид у нас выходит во двор. Квартира просто звездец какая красивая. Других слов подобрать не могу. Ну, по крайней мере, можно здесь сбоку находиться. И мы видим, вон кусочек моря. И вот здесь у нас тоже просвечивается море. До моря у нас все в шаговой доступности. Вот мы вот так вот вышли до моря буквально 2 минуты пешком, и вы на пляже уже можете свои ножки купать именно в море. Поэтому квартира зачет. Вот. И я максимально ставлю этой квартире 5 баллов из 5. Здесь можно еще что-то тоже поставить. но максимально все, что вы только захотите. Итак, друзья, вот давайте честно подведем итоги и просто порассуждаем, что за квартира. Я видел много квартир э, в комплексе. Светлана Парк. Я видел разных квартир на разном этаже, с разным видом. Квартира упакованная, с дизайнерским ремонтом. Квартира шикарнейшая. А цена, цена для этой квартиры, скажу честно, собственникам жалко продавать эту квартиру. Но есть определенные кое-какие обстоятельства. И, грубо говоря, они хотят отдать эту квартиру в максимально надежные, хорошие руки. Потому что здесь продумано все от мелочей. Начиная от вытяжки, от теплых полов. От переключателя, от цвета, от направления, просто от интерьера. Все дизайнерски крутое, продуманное. Цена этой квартиры, знаете, это, наверное, будет самая выгодная цена в этом комплексе и даже сам собственник готов обсуждать какие-то лояльные условия и даже готов пойти конкретному покупателю на небольшой, минимальный, так скажем, какую-то скидку, на какой-то разговор, то, что можно обсуждать. Поэтому, если вас заинтересовала эта квартира, если вам нравится, ставьте вот такие лайки. Вот здесь я вас искренне максимально попрошу, поставьте очень много лайков, потому что квартира звездец какая крутая. Вот я лучше квартир не видел. Это максимально, наверное, лучшая квартира с обалденным ремонтом в, таком диапазон, в ценовом диапазоне. Это раз. Комментируйте максимально больше, потому что я хочу получить от вас... Все за, все против, что понравилось, что не понравилось. Но когда вы зайдете максимально в эту квартиру, выходить с нее просто не хочется. Эта квартира сделана для жизни. Можете вы ее сдавать, она вам будет приносить. Если вы подумаете, сколько же эту квартиру можно сдавать. В сезон эту квартиру можно сдавать 15-20 тысяч рублей. Вот примерно вот в этом диапазоне. И квартира будет сдаваться. Максимально, при максимально, максимально она идеальнейшая. Вот квартира, я зашел, и я ее полюбил. Поэтому, если вам понравилось, ставьте вот такие лайки, потому что я стараюсь найти для вас что-то самое лучшее, что-то прям как для себя. Вот прям, чтобы зашел и душа пела. Поэтому меня зовут Иван, это ваше любимое агентство Сочи ДВ, и вы на нашем канале, мы снимаем все только для вас. Всем пока.